Здравствуйте, с вами Александр, хочу показать вам СНТ Рублевочка. Это новая СНТ, можно сказать, что это коттеджный поселок, но по статусу СНТ строятся довольно-таки неплохие дома, Находится на юге от города, до центра ехать на машине минут 20-30, в зависимости от пробок. я вам показываю какие-то убогие снт и меня просили показать хоть какое-то нормальное если ли нормальное снт вот это нормальная снт находится за городом правда до окружной дороги километров 7 отсюда это находится около поселка прибрежная между прибрежным и голубевым Поле, смотри, как интересно. Маленькое поле, а здоровые ворота такие. Можно из одних ворот забивать голову в другие ворота сразу. Сколько стоит сейчас участки, я вам не подскажу. В принципе, недорого. Вот написано 30 тысяч за сотку. Телефон офиса продаж. Если что, вы можете позвонить и сами все разузнать. Вот тоже рублевочка, вест, жилой район газ на границе участков звоните узнавайте пускай вам там расскажут что то как так если подумать 30 тысяч за сотку это недорого если 12 соток это получится 360 тысяч и что они предлагают за это если они за это предлагают что газ будет около участка и свет подведен к участку то это просто даром да еще и дорога более менее но может быть цены и отличаются может быть там цены другие может быть это за какой-то голый участок без коммуникации такая цена звоните, узнавайте сами в принципе выглядит неплохо это рублевочка вест статуса я не подскажу снт это или не снт вот у них телефон если надо звоните узнавайте Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные для вас видео. Мне будет тоже приятно, если подписчиков будет больше. Ставьте лайки. Всем пока. С вами был Александр.